Что у них еще много сюрпризов для нас. Доброго времени суток, зрители, члены гости нашего канала. С вами его на канале Роли Гейм онлайн, и мы продолжаем, а точнее заканчиваем проходить генералов за Китай. Седьмая миссия: ядерная зима. Ребят, если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте. Оставьте свои комментарии, лайки, дизлайки, ну и конечно же Подключайтесь к патреону. Ребят, многие в интернете пишут по поводу этой миссии, что она является немножко читерской со стороны разработчиков, скажем так. Потому что получается и здесь настолько сильный, то есть армия эта глашная, она здесь настолько непробиваемая, что на ютубе, да и не только на ютубе, вообще на форумах есть целая, Перечень тактик, которые можно использовать для прохождения этой миссии. Ну, в принципе, я посмотрел. Не буду лукавить, потому что без записи я пытался эту миссию пройти. И что-то у меня, блин, никак это не получалось сделать. Поэтому сейчас я вам покажу ту тактику, которую я буду использовать. Это тактика игры через Черного Лотоса. Также существует здесь тактика. Ну, я читал такое мнение, опять же, в комментариях, что можно использовать э, такую фишку что если не набирать больше чем 5000 кредитов то скотч-шторм глобальная армия освобождения не будет использовать хотя сейчас как только мы здесь развернем базу в течение пяти с половиной минут скотч можно ну они смогут использовать и здесь будет постоянно идти беспрерывным как бы так сказать зеркрашем нападение нападение нападение нападение и нападение так ну первое мы уже отбились это уже хорошо подтягиваем наши сюда опять же вот одну и как бы из преимущества я использовал то есть мы разместили наши войска на уступе за холмом то есть баги и все остальные для того чтобы начать нас атаковать им нужно было сократить максимальную дистанцию практически в упор не подъехать тем самым мы нивелировали их преимущество в плане дальности и просто с помощью наших техники их уничтожили короче такой лайфхак скажем так по поводу игры генералов тоже я никогда за это не знал Ну, в общем, это будет жесткая миссия. Я надеюсь, у меня получится ее пройти. Все надо делать быстро, четко и грамотно. Давай, подъезжай поближе. Где там у меня второй у меня остался? Ракетчик у меня там еще остался гаситься. Так. Надо сначала уничтожить, а уже в принципе нормально успею поставить он уже скач шторм пошел сейчас найдем еще ресурсы так расположение здания я буду делать подальше для того, чтобы Вот это сделать специально, чтобы сделать э, возможность сохранить свою технику. Свои здания в случае применения катшторма. Он, скорее всего, все-таки будет применен. Так, давайте сразу наши танки сюда выдвигаем. Ставим на защиту. Так, вот еще ресурсы поехали туда владыка сюда ставим опять же здесь небольшой уступ то есть для того чтобы опять защищаться от баги лучше их расставить где-то вот здесь их поставить поставить их на охрану пусть готовится так, здесь нам пока ни хрена не надо. Нам надо танковый завод, а у нас военный завод. Пока не хватает денег на него. Подождем, подождем, есть такое дело. Так эти танки, вот так. Опять же, существует мнение, что нет смысла здесь ставить оборону, потому что практически этот зерк удержать невозможно. Сколько бы ты не поставил, не наставил обороны, но ну, это просто нереально задержать, потому что помимо бесконечного потока техники, баги и всего остального, также будут использоваться переносные установки скат, вот эти, которые машины с дальними, дальнобойными ракетами. В общем, это очень тяжело. Но на всякий случай я все же это все сделаю для того, чтобы... Объясню, почему я это сделаю. Я это сделаю для того, чтобы можно было разместить мины, которые при вот таком, так сказать, раше все-таки помогают. Относительно помогают в борьбе с пехотой. Ну, не только пехотой, но и танками вражескими. Одну машинку можно сюда править две минуты до использования скач шторма Я постараюсь пока на данном этапе держать э, деньги до 5000 заодно проверим сам эту тактику правда это или нет мне надо Центр центра мне не хватает денег на него 2000 нужно будем максимально максимально далеко вот так ставим им на охрану потом у нас появится аэродром миги тоже поставим их на охрану на патрулирование и потихоньку нужно будет владык Тамповать. это будет наша основная ударная группировка так 2000 у меня есть Центр пропаганды еще пока строится давай так тогда аэродром где бы вот так в блин а так все близко получается у меня мне это не нравится давай так так 3 400 мы что-то близки Всё, владыки есть Центр пропаганды давайте сюда вышечку она нам я думаю поможет временно так лотоса и хакеров там мне этот источник ресурсов уже и не нужен в принципе ну, смотрите, 3 секунды, сейчас момент истины. Они что мы используют или нет? Нет, пока они это не делают. Хорошо. Давайте сюда. Больше мин. Так, есть вышка, но, в принципе, я боюсь, что если я сейчас захочу эту нефтяную вышку, я потеряю контроль над количеством производимых ресурсов. Движение такого, но кто-то был такого, не знаю кто. Так, ну мины есть. Так, первая машинка пошла. Проехала наши мины все. Сразу можешь чинить. Так, тут я тоже хочу мины починит где-то здесь поставим так где там наш аэродром ну, где-то тут вставайте 1400. Скат-шторм пока еще так и не использовали. Так, все, это мы все решили. А, где там наш лотос? Черная лордесса, если быть точным. Так, все, отсюда вали. Забираем деньги на ракетную шахту. 5000 надо. Вот как раз эти 5000, что мы и возьмем для постройки они тогда используют скат шторм, а для этого, а для этого, значит, нам надо да, ограничиться использованием ядерного оружия. Так, хакеров еще можно парочку. Так, где она там пошли? Шахиды бегут. Кто-то ее так уже наколбасил. Ну, трактора едут, давят мирных жителей. Шахиды не добежали, самолеты их накрыли, это радует. Так, хакеры. Ладно, хакеров запустим тогда, когда уже у нас закончится улучшим пулеметы. Когда у нас закончится уже добыча основного ресурса. Закончится на наскоро, тогда запустим хакеров. Так, ну по идее все самолеты патрулируют? Да. У нас уже в порядке так вышку опять же игнорируем в общем будем обходить по левому краю карты для того чтобы пробраться к ним на базу единственное что так вот это вот это нам не мешает вроде пройти Да, не мешает. Идем дальше. Так, две пятьсот. Давайте потихонечку. Ладно. Еще одно улучшение и начнем владык штамповать. Готова. Быстрее. Едет. Грузовик со взрывчаткой. Ну, интересно, миг сработает? Да, сработает. Не дали ему дойти. Так, а вот здесь, ребята, мы уже пройти не сможем. Нам придется нам придется разбивать с помощью вызова артиллерийского огня. Напоминаю, что эти туннели, они ä, определяют скрытых воинов. То есть лот особо заметили от мины ну где там залп очень долго вот он есть Всё, путь чист можем проходить 600 и они остановились добыча у нас остановилась давайте значит хакеров запускаем Нужен мне бы так что засветить для того чтобы я знал куда бить но я пока его не вижу Так, тут пока справляемся потихонечку Да, справлялись так вот он все отлично я вижу скат шторм а, может попробовать его захватить как вы думаете ну, хотя бы по крайней мере я его вижу И... Ладно, пробуем. Ну, интересно, используют он его или нет? Нет, не использует А вот я использую... Вот это поворот, да, ребятки? Вот это поворотик. Все, отстрелялся скатч-шторм. В принципе, угроза ликвидированы и мы делаем вот так. Все. Теперь мы спокойно можем зарабатывать наши 5000, кстати, которые у нас сейчас уже будут, и ставить ракетную шахту. Поехали. Так, что тут у нас, что тут у нас, значит. Сюда. Сейчас как денежка будет. Это что вообще такое? Дай мне Могу на склад. Я чисто? А мы сейчас вот так будем делать. Так, отлично, теперь, теперь, теперь, теперь мы сделаем вот так вот денежка нам капнет. Все, теперь, короче, мы готовы делать ветер, так сказать. Только сначала я еще, наверное, немножко укреплю оборону. Хорошо сработал. Вы знаете, все даже получилось намного быстрее, чем я думал. В прошлый раз, когда я пробовал эту тактику, то у меня. Это заняло больше времени. Больше времени мне было тяжелее. Ну, короче, я рад, что получилось так, как получилось. У нас в тем временем уже новые мины можно кинуть. Так, лотосы, сюда. Проведем сюда, сейчас тут еще машины настроим, и будем их лупашить. Правда, стингеры она сейчас будет мочить, но ничего. Успеем что-то сделать, значит успеем, не успеем, значит не успеем. Ну, ну еще машинка выехала. Даже две машинки выехала. Ух ты. Нормально так. Сейчас эти хрени на меня пойдут. мы с тем временем ядерные можем исследовать ядерные снаряды всякие всякие штуки дрюки почти разбил так казарма пойдем захватим по идее стингер нас не должны определить а нет э, стингер нас и определили как раз -яй -яй -яй. ушел хорошо хакер что ты стоишь ничего не делаешь давай тысячи нам надо электростанцию О, уже все О, пошли эти блин хрени где она стоит эта дрянь вон она Вот такая хрень малята, видите. Но теперь или мобильные установки будут нам сейчас портить всю малину. Кстати, знаете, что я придумал? Я хочу взять какого-нибудь наглого трактора и поехать сюда. Интересно, о чем он воюет с этой вышкой? О, опять. Опять. 25. Вот она вижу. Не доехала. если мы еще попробуем сделать вот так. Короче, самое главное, что мы убрали скатч-шторм. Это самое главное. А трактор наш не сможет проехать, там эти зенитки. Надо еще хакеров. Мало денег. Мы хотим строить для Китая. Жалко, что у меня нет вертолетов здесь транспортных. Вот это было бы нормальная тема может взять миг и сопровождать вот так хотя бы а там мина была походу перво нах ты не проехал по полям Прикольно. Он разрядил, короче, свой боекомплект э, в эту вышку. Не знаю, что они в эту вышку вцепились. Наверное, есть какой-то потайной смысл в этой вышке. Так, еще два хакера. Так, на следующем залпом мы уничтожим вот эту хрень. Ядерным добьем. Нет, взорвали не мой танчик. Я уже понял. Блатыка идет. Ой, чуть хакера не поставил на охрану. О, у нас есть удар ядерной ракетой. Даже не знаю, куда бить. Если смысл вот сюда ударить? И сюда. Ладно, что там уже выбирать? А Сюда с артиллерией ударим. Подразили... Блять, потерял я с черного лотоса здесь не добил ни хрена потерял свои глаза так сказать он не долетит конечно но... он не долетит но мы можем поставить уже второй аэродром Урановые снаряды готовы Так второй аэродром у нас есть. Теперь в принципе можно из солдатиков взять и попробовать захватить эту вышку, но мы ее долго не удержим. Здесь бы нет. Где-то бы тут пиндюрил. Миги спасли нашего владыку. Ничего сейчас будет еще. Видите, не хватает мне одного залпа ядерной ракетой да еще нужно больше ядерных ракет так я думаю может вас немножко ближе подвинуть Так, тут уже есть еще сейчас одного усилием им броню это мне не надо чем мне теперь в общем нужно только деньги все-таки захочу вышку пусть хоть немножко денег принесет а вас я знаете где бы поставил кто-то либо где-то Нужно, чтобы не зацепить ту башню хребаную. Вот так. И они все равно все разрядили в эту башню. Ладно, пусть палит ее. А, она так не нравится. Не буду. Появились защитники мира. Да. Появили защитники мира. поднять красный флаг так все теперь короче копим еще денег ставим еще две ядерных шахты и заканчиваем Все, завалили это победа ребята они завалили эту башню сражались на за булочку это уже все отстроили блин сама собой что национализм принесет нам победу все поехали короче владык поехали в общем владык штамповать все-таки два бойца мне давайте мне как-то не нравится что вы прям так в упор патрулируете Так, мины, мины, мины. Оказывается, видите, что послал туда своих. Кстати, не обратил внимания, разбили вроде, да? Так, это будет удар вслепую. Так, возможно, это момент прорваться. Видите, не добил ни хрена. Может, так получится добить... Это елки. Угу. Сюда можно гахнуть разучить. Не добил. Я понятно. Никто из них не вернулся. И не доехал мой трактор. Прочего вот тут база у ну, них плотненько так все находится, туда и ударим. Джерманкал, этот вот такой снайпер у них подлючий, который убивает экипаж техники. Так, может ну, на связи, да? Тактический, давай сюда. Ну, получится вот сколько-то удерживать. Будем удерживать. Поехали в шахту. Отлично, Обнаружен новый Давайте покажем им всю силу армии. Посажу туда бойца, потому что они опять сейчас будут как Сумасшедшие обстреливать блять эту вышку гребаную ничего не мешает. Так э, все-таки следующий трактор. Мы тогда доедем по полям, по полям. Нет, подожди, прежде чем туда газовать, поставлю где-то электростанцию и можешь езжать. У нас мало Это нормально. Не кипишуйте. Я понял, он, короче, решил него не садиться. Ну, помоги же, ну. Все, достроили так. Сначала артиллерии, значит. Вот так вот как-нибудь. Артиллерии вот так и через минутку. Трактор давай. Не, ну это вот э, тема четко бьет. Это глушняк наверняка. В отличие от всего остального. Мне кажется, туда еще нужно пару бойцов с ружьями посадить. Было бы вообще супер. Так, тут, тут. О, один миф мы потеряли, я даже не обратил внимания, если честно. Ну что ж делать бывает. Подорвался. Так, еще один миг у меня появился. Мы Мы будем Армия людей! Пути, Чего они вот это прицепились? Не могу понять, все равно, блин. Мне надо просто больше. Отлично. У нас есть частичный успех в плане занятия позиции. Все. Успокоились. Успокоились. Так, ядерная ракета у меня уже есть одна. В общем, вы знаете, что-то как-то обидно. Я вам так рассказывал, рассказывал, что, блин, такая сложная миссия. Люди пишут, и что-то я ее так как-то наизи. Может, конечно, долговато, но... Ну, как-то она так легенько прошла. А, это же центр пропаганды. Так, ядерный взрыв. Добрый вечер, товарищи. Китай может все в данном случае. И смотрите, смотрите, что не твари делают, пытаются отстроиться. Огонь, пошел. Ну все, тут уже, в принципе, я думаю, всех своих можно выводить. Потому что... Уже не сопротивления попадает. не будет никакого. Клин сказал, что солдата не вижу, вот он подбегает на всякий случай У нас планы. и мирные люди на нем подрывают. Маленькая тема. Люблю цели. А от чё вы вернулись? Так, ладно, надо их всех возвращать на базу, а сейчас их братья, братья добивать, ёлки еще все потухло ну да а давайте воздите блин так кто нас атакует я не вижу Или это больше всего харич что... не пойму кто-то атакует короче а кто а -а -а, может быть пулемете кто-то стреляет да да да да ладно Да, да, да, пулеметик стреляет Идёмся, по зданию. Да, Все, больше не стреляет. Трайки, так, поеду, короче, трактором на разведку. Что, тут еще тут я не добил, да? Это все такое же пустое. Понятно, так. добьем у нас теперь денег этих добавить но владык можем понастраивать хрен знает сколько и не разбили Ладно, все, поехали, хватит играть, играться. Времени не так много прошло. Сейчас там еще этот снайпер, блин, будет отстреливать их. Мои гавриков. уже блин в здании сиди не выпендривайся как-то организован держитесь ребята так вы будете отряд номер два вы будете отряд номер один. А вы номер три. Так, и вы мне нужны. Да. Танк Владыка. Танк Владыка. Что Темпи вальса поехали. Так, а ты поприкроешь. И готов. И готов. Но. Где-то тут этот снайпер вонючий. Загрет. козлам этого наказали на перохренного я об этом небо. из третьего отряда у меня никого не осталось угу Тогда можно ядерку заполнуть а я уже забыл где я поставил третью эту тут у меня одна вот это готово, все вижу что-то выжило что-то да а елки-палки на так поехали дальше их искать Блин, это ну, куча... Куча неприятных этих точек стингеров понакидано по всей карте. Теперь буду, блядь, их выпасать. Делай этот, блядь, Делай час. И не сгорят, наверное, нихрена. И не сгорят, нифига. будет вот еще один башня вот Куда езжать? танк готов. Я, вроде, все уже разбил. У меня же денег хоть жопы Вот такая, в общем, у нас последняя миссия за Китай выходит. Возможно, немножко растянутая, но мы это сделали. Вот такие уделы, ребятки. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Ну и пока-пока.